Блять, лучше всех все знаешь, Миш. Ты реально гений нахуй. Бинокль, блядь, здесь От в этой игре используется атакуешь, слишком, слишком часто. Много, Ой, блядь. Как ты не атакуешь? Смотри, въебало ему даем и все. Штайнер. Э, плотную не а, кидаем. Ублюдок. Мать твою. А ну иди сюда, говно собачье. Это может быть командир Штайнера.